Всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот, сегодня у меня будет продолжение очередного урока по вязанию мушек ну и в этом видео сегодня мы попытаемся рассмотреть как формируется даппинговая нить какими даппинговые нити бывают для чего это нужно эти разновидности нитей да, и как вяжется оконечный узел мушки, да, вот. Ну вот сегодня я взял вот такой крючок гамакацу с прямым цевьем, вот. Думаю, что на нем будет более-менее все это дело проще смотреться. Вот так вот. И вот мы сегодня попытаемся все это. Не спеша разобрать, чтобы всем все было ясно и понятно. Ну, давайте начнем, как завязать, к примеру, узел да, на мушке. Вот есть такой инструмент узловяз. Вот. Выглядят они разными видами. Можно это сделать и пальцами, и руками, и как угодно. Показывать я... Все варианты на всех возможных существующих в природе узловязах я не буду. Я рекомендую от меня лично вот такой вот простой узловяз. Он самый такой доступный и самый легко применимый из всех остальных. Вот, ну, по крайней мере, мне так показалось. Потому что я вот видео снимал, показывал, что это не единственный мой инструмент. У меня много всякого инструмента было в моей жизни. Но вот я остановился вот на таком вот типе вот ну и давайте посмотрим как это выглядит крепим нашу монтажную нить легко и непринужденно вот ну самой головки даже не буду вязать вот мы наверное, так вот маленько тесочки развернем и покажем вот Узловязь, узлы я почему-то научился вязать не так, как это все было показано в литературе. Вот я когда видео раньше снимал, видели, что началось у меня с книжки на мушки автора Шишкина. Он там показывал совсем по-другому узловязан, как вязать узлы. Но у меня вот я научился почему-то нестандартно, все наоборот. Ну и, соответственно, вам я буду показывать, как я научился. Многие сейчас могут сказать, это все не так, это неправильно, но я вижу как мне удобно. Главное, чтобы на выхлопе или на выходе был хороший, надежный узел. Также, как бы сказать, я еще раз говорю, все, что связано с мухомизанием, это творческая работа. И как вы научитесь, и вот как именно вам будет удобно, если это... Удобно у вас будет получаться И будет оно надежно То делайте, конечно, как это вам будет удобно вот. Берется узловяз ну, сейчас Затяну покрепче тисочки Оттягивается монтажная нить Узловяз ложится ровно вдоль нити Видите, вот так вот накладывается Сюда вот отводится нить Вот таким вот образом Дальше он вот так вот переворачиваться вдоль, вернее нить становится параллельно цевью крючка видите и начинаются вот такие вот, вот обороты сколько нужно сделать оборотов, это все зависит от того, какую вы муху будете вязать какого диаметра и это у будет формирование ваша головка да? как это будет происходить дальше я это отвожу вот так вот Дальше автор снимает, вернее, как бы рекомендует снимать вот ну, как бы сказать, вот эту вот часть, да, крючочка с нитки. Я снимаю почему-то вот эту подпружиненную, вот видите. Она подпружинена, удобно я ее нажал, она соскочила, и дальше я вот это дело все затягиваю, видите. Вот затянул, вот он получился вот такой вот узел. На других узловязах тоже там. А кто вот с этой части ниточку скидывает в финальном, да, конце? Я вот скидываю с этой вот с подпружиненной части, потому что она почему-то удобнее. Она разгибается. Я ее раз так разогнул, скину. Вот, можете на эту сторону перевести, на этом, на какую угодно, вот, чтобы закрепить еще раз. Мои рекомендации: главное всегда давать натяжку. Вот эта лапка она не зря подпружинина. да, вот этим местом, чтобы ничего не соскочило. Потому что если не будете давать натяжку, то он у вас будет постоянно слетать. Вот еще раз покажу. Делайте натяжку, чтобы лапка отогнулась. Разворачивайте параллельные цевья. И дальше наматывайте до тех пор. Видите, лапка она сама стягивается, стягивается. Видите, по мере на длина лески уменьш, вернее, длина нитки уменьшается, и лапка сама ее туда тянет, видите. Дальше я просто эту лапку скидываю, вот, держу натяжку обязательно. Натягиваю. Вот, все. Вот такой получается узел. Вязать это можно и руками. Те же самые действия накидывать. Видите, как бы сказать? Вот, к примеру, да. Все это получается то же самое и руками. Но я руками не накидываю. Как бы сказать. Смысл вот эти вот панты на видео показывать. Я считаю это панты, вот, когда вяжут эти мушки. И чисто это панты, не более того. Точно и искусно это можно сделать только с помощью инструмента. Вот. Можно еще раз закрепить. Показать еще более наглядно. Вот он как легко все делается. Вот все. Можно этих тут узлов навязать. Сколько вам душе угодно вот. уже показываю медленнее ну, я думаю более чем достаточно все на видео это дело могут затормозить и посмотреть и более досконально все это разобрать вот таким образом вяжется узел есть еще такое понятие как полуузел но сейчас мы его не будем рассматривать ну и применение этого полуузла оно на мой взгляд применяется только в определенных моментах очень сложных вязания, например в основном для вязания сухих мушек ну и можно даже в принципе без него обойтись то есть без, полу, без полуузлов то есть это не обязательный, неотъемлемый не является обязательным неотъемлемым элементом в мушках полуузел это такой промежуточный вариант вот. ну давайте рассмотрим даппинговые нити какими, какого вида они бывают и как это все выглядит как они формируются вот. ну и для интересного мы уже нитку отгоним ближе изгибу крючка сюда чтобы хотя бы посмотреть вот так вот дапинговая нить бывает одинарная вот на такой простой нити можно сделать дапинговую нить некоторые это дело покрывают нитку ваксой вот так вот да мажут я вам скажу вот так вот кто этого не мажет я скажу вам по большому счету вот это мазание ваксой это тоже не более чем понты я когда вижу мушки я воском как бы сказать ваксой воском никогда не мажу нить я прямо на сухую нить беру и накручиваю вот берется дапинг дапинг я вам показывал как делать это самодельный дапинг тут секрет в чем главное что вот равномерными вот такими порциями равномерно доносить эту нить что для чего-то нужно я вот вам покажу чтобы толщина вот этого дапинга видите скрученного она была одинаковая не больше не меньше но вот это к вам придет именно с опытом понимаете чтобы вот толщина этой нити была одинаковая это нужно только вязать и пробовать и дальше ее как бы формировать тоже нужно видите я ее продлеваю дальше и по всей длине да видите что у меня у меня не больше на как заводская идеально выглядит. Одинаковой толщины, да? Вот. Главное научиться вот так это делать. Вот. Ну и сейчас мы попытаемся как бы вот что я намотал сформировать тело мушки. Вот видите. Вот получается у нас вот такое вот тело мушки, видите. Это вот самая простая даппинговая нить, она одинарная, но у нее есть свой недостаток, она имеет свойство быстро ну, пушиться, ну и как бы разлетаться да, в воде, то есть быстро эти волокна со одинарной нитки слетают до да, даппинга, они распушиваются. Если вам нужно, то сделать попрочнее с такой одинарной нити, то я потом вот рукой уже, вот видите, беру... Саму даппинговую нить вот Рукой еще скручиваю сильнее Видите И уже более сильнее скрученную я намотываю Тогда будет чуть-чуть поплотнее Вот Но это вот все не более того Что можно сделать из одинарной Даппинговой нити Не знаю как вам сейчас тут Будет видно, не видно Вот Также даппинговая нить у нас бывает двойная Сейчас я вам покажу что такое двойная даппинговая нить? Это сейчас быстро размотаю в одинарную. Сейчас я ее уберу. Ее очень легко даже убрать. Если вы где-то не что-то нам... не так правильно намотали, можете ее раскрутить и очень быстро, видите, таким способом ее безболезненно вот все разобрать. Бывает двойная дапинговая нить. Она вяжется, вот, скручивается с помощью вот такого инструмента. Называется он скручиватель. Вот, мы делаем вот так вот, захлестываем. Видите, делаем две вот таких вот ниточки. Вот. Здесь мы соответственно закрепляем с таким вот способом наезда с этой стороны фиксируем и чуть-чуть вот наезжаем все вот мы зафиксировали даппинговую и двойную что здесь делается? вот между вот двумя этими теперь нитками да которые мы сделали мы будем закладывать правильно угадали все догадались будем закладывать даппинг вот. здесь это тоже самое главное секрет наложить ровными порциями равномерными чтобы при скручивании нитки не было бы больше или меньшего диаметра Потом при скручивании Нити Вот если делать таким образом Даппинговую нить Она как бы будет более пушистой Ну и свет соответственно Более надежный То есть даппинг из нее будет уже Плохо вылетать да, И муха будет более надежной В процессе ловли И дальше мы вот это таким образом Скручивателем Вот мы скручиваем Видите вот так вот Если где-то мы видим больше-меньше, можно вот так вот чуть-чуть распределить. Вот. Ну, скручиваем до такой степени консистенции, до какой нам нужно. Если где-то больше-меньше, можно вот так вот чуть-чуть выдрать лишнее, да? Где побольше, да? То есть, и сформировать ее более-менее ровно. То есть, ну У меня уже опыт, видите, она получается как заводская, идеальная. Идеального сечения. Это тоже к вам придет все с опытом. Дальше мы скрутили и можете также вот потом формировать тело этой ножки. Можете наматывать вместе с накручивателем да, со скручивателем инструментом. Можете для этого есть другие инструменты. Я могу вот, например, уже дапингу нить с этого инструмента снять, да, которым скручивать, а просто ее вот вот видите, так вот зацепить уже. В принципе, им я и тоже могу скрутить. Видите, вот так вот. И им я уже наматываю тело нашей мушки. Ну, не подумайте, мушку мы еще не вяжем. Это я вам просто только для образца показываю, как это выглядит. Вот. Где-то мы намотаем больше, если вам нужно утолшение где-то сделать, да, по крючку. Я вот специально здесь, видите, намотал с этой части побольше, да, якобы грудка уже, здесь как бы тело оно потонше, да. То есть это можно все от вашего вкуса и желания, и творчества сделать как угодно. Вот таким вот образом это выглядит. В принципе, если сейчас это все завязать в узел и кидать в воду, эта конструкция уже будет ловить более чем. Именно на наших горных реках Дальнего Востока вот такой нехитрой мушки, просто навязанный практически, как бы сказать, на голое цевьё крючка бывает более чем достаточно для ловли хариуса и ленка в наших реках. Реки у нас еще пока не совсем объединяли на дальнем востоке. Дальше вот мы можем закрепить эту дарпинговую нить лишнее обрезать. Работая я всегда лезьем. Не нравится. Более точно все можно. И вот здесь а мы вот условно формируем как бы головку ну давайте ее закрепим завяжем узел вот как бы у нас вот недоделанная вот такая вот муха получилась и в принципе вот она уже будет более чем ловить это я вам лично отвечаю вот вот из двойной даппинговой нити получилось вот такое вот тело пушистое мушки. Это понятно, что я только показал, как это делается. Самой мухой это еще не является, но в принципе этого уже более чем достаточно, да, что рыба уже будет вот на это откликаться, уже будет рыбачить. Вот, вот сегодня мы рассмотрели, как вязать узел. И какие даппинговые нити бывают И как они делаются вот. Всем спасибо за внимание Кому понравилось Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал До свидания, до новых встреч уважаемые